Эту собаку в Можайске знают многие. Вспоминайте некогда сытно и, казалось бы, беззаботно много лет обитавшего пса у магазина Магнит на Мира-6. Впрочем, несчастья случаются и у собак. У Миши, так зовут пса, развилась кожная болезнь, и на живом теле появились черви и опарыши. Уже в критическом и плохом состоянии его заметили и сообщили людям. Одним из немногих, кто в Московской области, профессионально занимается помощью животным в подобных ситуациях. После ветеринарного вмешательства стоимость порядка 10 тысяч рублей Миша оказывается в Можайском приюте для животных. И уже здесь, благополучно поправив здоровье, наш известный пес попадает, что называется, с корабля на бал, став одним из главных участников организованного в приюте мероприятия. Для приютских собак, а их здесь почти две с половиной сотни, организовали праздник. Повод присоединиться и для животных, и для людей более чем значительный. 4 октября – Всемирный день защиты животных. Галина Фирсова – основательница Благотворительного фонда помощи животным Лидия. На плечах этой скромной и одновременно сильной женщины вся рутинная работа по содержанию приюта. С приходом в эту команду год назад нового добровольца из Москвы здесь жизнь, что называется, заиграла и даже запела. Я вот Валерий Чигинцев, я даже не знала, кто это. Я бы хотел вот с вами переговорить, то есть... Я бы хотела о вас сделать ну, небольшой пост такой, чтобы к вам привлечь внимание. Но и вот этот пост, такой небольшой, вырос в такое большое вот наше сотрудничество. Я включился, собственно, бросил вызов самому себе и понял, что понял и хочу, и буду им помогать. Насколько у меня хватает фантазии, насколько у меня хватает сил. Шоу должно продолжаться, решили все. Отныне определяющим фактором развития становится культивируемое коллективное творчество. И теперь фестиваль не меньше. Помимо популярных музыкальных кумиров, собирает и карнавальных ангелов, и брутальных байкеров, объединенных, впрочем, единым желанием помочь нашим братьям меньшим. Москвичка Дарья Савельева – одна из тех, чей более чем выдающиеся художество хочется непременно приобрести благотворительная распродажа ее работ на руку этому. Я не реалист, не анималист. Всю жизнь у меня в доме животные, ну в основном больше бездомные, поэтому как, мы очень неравнодушны к этой проблеме. И всю жизнь помогаю, ну, насколько могу, конечно. В том числе вот так. Среди тех, кто приобрел картину Дарьи, мама и дочка Гладковой. Собака, которую они однажды подобрали, очень похожа на портретную. Глаза, вот прям вот выражение морды, лиса, ну, сразу запала У нас две собаки. Одна породистая, Вам а другой, огромное, ну, тоже в взяли. Маленького щенка, он вот, вырос кстати, вот в такого огромного молодец. пса. Для продвижения благородного посыла используются любые возможности и площадки, начиная с обычной фотосессии, заканчивая концертами в режиме Open air. В социальных сетях налаживается работа, создается по сути новый, специфически сложный, но нужный контент. Частью его является активное участие в проектах суперталантливой музыкальной молодежи. Ничто человеческое последним не чуждо. Ребята испытывают те же чувства, что и все собравшиеся здесь». Когда мы сюда ехали, мы закупили какую-то часть ну, своей помощи приюту, корма. Мы удивились масштабом и качеству сделанной здесь работы. Это очень дорого стоит. Сердце вот так вот дрожит, потому что хочется всех вот так вот обнять и помочь. не знаю, если есть возможность, я бы очень хотела, чтобы все друг другу помогали. Тембр Марины Черкуновой восхищает миллионы. Блестящая вокалистка группы «Тотал», еще и двоюродная сестра известного композитора и продюсера Максима Фадеева, что называется «Плоды одного дерева». Животных всегда жальче, чем людей, потому что человек может пожаловаться, может сказать, может поделиться чем-то, да? а собаки они верно смотрят в глаза, и ты не знаешь, как им помочь можешь помочь только тем, мои, что ты можешь здесь присутствовать, облом, поиграть, погладить и, Продолжай может быть, привести кусочек, там, беды, не знаю, беды, ну, конечно, своей беды, любви желательно и покушать. Кушать, беды, Давайте признаемся, у многих из нас планы на жизнь не отличаются оригинальностью. Желание только иметь от нее все становится не философией, пусть объяснимого, но явно низкого потребительства. Невозможно не восхищаться людьми, кто, совершенствуя свою личность, решает и чужие проблемы. Хозяйка приюта Галина, все члены команды приюта. Именно такие люди. Ведь тот же Валерий мог бы вполне комфортно располагаться в обычной ему среде звездных людей шоу-бизнеса, удовлетворяясь заслуженной статусностью своего положения. Нужно не только брать ну и отдавать. И при этом ты как ты бы очищаешься, кто-то ходит в храм, а кто-то занимается Вера. вот помощью Семь. бездомным, обездоленным животным. Я наоборот Слышали? нахожу в этом какой-то определенный Мамочки. стимул. Я очень много общаюсь Слышали? не только с людьми Слышали? из шоу-бизнеса, но и с людьми бизнеса. И на, на сегодняшний день я могу думали, ну, да как бы с полной уверенностью сказать, что я с ними сейчас разговариваю на равных. Пес Миша идет на поправку. Чуть похудевший, слегка ошалевший от такого присутствия собаки людей, людей и собак, он, возможно, скучает по своей прошлой жизни. Есть вероятность, что его вновь отпустят на вольные хлеба и сосиски. И тогда будет повод еще раз помнить приют, где его уже однажды обогрели и вылечили теплом человеческих душ.